Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэкченнел, и это, да, это Postal 2, самая просто легендарная игра в мире, возможно, после Half-Life, там и серии GTA, и там в Сити вот это третье, это просто каждый в неё играл, просто вот, каждый в детстве, возможно, ну, студенческое время... Так раз, я тоже в нее играл очень давно, где-то вот, наверное, с этого промежутка времени, может, еще раньше, чуть-чуть, чем 2015. Многим она, конечно, может быть, психику сломала. И у некоторых, может, мамка компьютер отобрала из-за этой игры, потому что она увидела, что там происходит. И так то у некоторых могут быть плохие воспоминания, конечно. Но у меня только хорошие, потому что. Мне никто ничего не отбирал, я играл. Ну, правда, там да, там очень много жестей, которые происходило, так как в нет но ну, там еще страшнее в несколько раз. Наверное, обзор делаем. И проходить я, наверное, не буду, потому что там, наверное, в этой серии хватит одной. Потому что ну, это очень жестко будет. Так, very либер мод E. Ну я не знаю, ну пускай будет, в принципе, если нам предлагают. Почему бы ее так не сделать? Так, Вик, Ин in Paradise, там несколько есть прологов, как, в принципе, во многих старых играх. Мы начнем с недели вот этого дебилизма, а потом, может быть, продолжим, если вам понравится, если заберем, там, хотя бы 150 лайков, то будет продолжение. Я всем желаю приятного просмотра, и будем начинать. Мандуй, понедельник. Типа понедельник, и все кровище уже начинается наверное будет конечно кровавый понедельник у нас в нашей жизни мы, получается играем за я уже не помню за кого мы там играли вообще то ли за какого то преступника убийца Ну, я уже не помню это очень давно было я уже забыл все абсолютно все что там происходило я помню что там мы какие то миссии выполняли там поручения какие то чьи я помню мы с по-моему с нашей девушкой жили там в каком-то контейнере или в доме на колесах и вот это я помню начало потом нам что-то надо было там какие-то петиции вот такое, вот что-то было я помню вот это вот мне запомнилось хорошо с детства еще так раз я купил новый микрофон потому что старый я, я сломал ну не сломал просто хотел подвинуть его и он просто развалился короче мы тебя обязательно посмотри будет правом ух или пушарю. Че, хреначит бомжа, за что? Я же говорю, тут своя атмосфера происходит Кто-то гуляет, кто-то куда-то ходит, кто-то между собой базарит, что-то ругается Кот гуляет, в принципе, там копы общаются, кто-то мясо жарит Это даже намного интереснее, чем в -City, потому что она тогда была И почему это ты так говоришь, мне хочется повеситься Да потому что тут жесть творится вообще, в этой игре Ты знаешь, какой сегодня день? Ну, понедельник ты говори говори я не помню короче намного это все тут интереснее вот мне вот интереснее выиграть вот так раз в чем Vice City, сити чем GTA 3 там другие серии там надоедает иногда вот просто ты играешь играешь и тебе надоедает а тут нет просто тут интересно настолько что просто можно сутками играть и неделями месяцами годами и тебе не надоест вот собаки наш гуляет насрал везде нормально Наверное, будем очень ругаться. Будильник? Вырубай. Хорошо, будильник вырубил. Ух! А -а -а. Вот и вцепила долбаные, завтра. А Морн Чанг Пэнт. Черт! Здесь так жарко, как задницу у дьявола. Когда мы перебрались в спад? Ну, когда мы you сюда приехали. System, Ты сам хотел переехать сюда. Для работы над этими девоцкими видеоиграми. Да, это. На... А на коряк и бабки не побывались. Нет, нет, Почему нет света? Потому что генератор надо включить. В смысле? У нас генератор Broken. не работает. Сломано. Ну да. Почини на это, почини на О, черт! Ты сейчас кондиционер взорвал. Когда ты захочешь там перечитать, возьми список, что я оставила для тебя на холодильнике. его баба. Согласен. Вечно списки какие-то оставляют. Да я вообще не хочу это делать. Я молоко. А на этом чертовом списке. Несу и тебя вот черт, в список. Обязательно. Когда я куплю молоко. О, ничего себе, смотри какой модный нас. What ну что the... ты нассал опять здесь? Ah, Суждаю, в смысле? Что ты делаешь? Что ты за животными? Ну да, он тут нассал, the... но ну, нельзя ж так делать. А тебя сейчас придвижит и, и, и, и, и, и укусит, блин. Будешь сорок укол в жопу делать. А что ты, напишёшь? И забудь про мою гравейную yeah, дорожку. Yeah, Марка Мороженого, я понял. Так, а скажешь. Ну допустим. А так, а, все сломался. Все, тверк, эта шарманка сломалась. Все, давай пешком идти за хлебом, за молоком. Чем реально починить? Так, day. посмотрим. Но эти поручения сами собой не выполнятся. Так что нужно идти. А куда идти надо? Встретиться с Винцем. Так, я I немного перебрал вчера, но я думаю, я помню, где я работаю. Скоро Забрать Excellent. немного денег превосходно. превосход hmm. ah, А вот это где? А где? Купить молока. Now, так, и где это? Here it is. А вот это где? Ага. Блин, ну наверное, карты неудобно будет пользоваться? Ну, посмотрим. Там она... Ей вроде бы использовать, там можно предметы подставлять какие тебе надо, и все, и используй. Да-да-да, вот она так раз. О, зажигалку возьмем, покурим. Лопату, да это тоже будем хреначить кого-то. Кассета. Че Man, Эх, и чего же эти разработчики block? игры не придумают, чтобы заработать лишний бакс? Ну, по крайней мере, это познавательно. Ну, по крайней мере, это мне не надо. А, говно, нормально. А где собаки-то, не понял, куда он убежал? Да не надо, мне эта газета твоя! Да я знаю, что они дебилы, Чего? Открывайте двери, Новый год. Так, насрать. О, компьютер. Че это? Шанкат? Подожди, что? Хелд, это что, курить можно? Так, мне карта Нет, мне карта нужна. Я. А пошел ты нахрен. Все, больше не будешь мне тут играть. Задрот, ебаный. Открывайте. Да что ты от меня хочешь? Так, ну хорошо. Нам за молоком или куда надо идти? Допустим, за молоком пошли. А, она сама открывается. Кого нет. Походу заброшенный дом какой А вот эта собака! Насрала, насрала печала. Все понятно. Винс хочет тебя видеть, парень. А я нормально, что я с лопатой хожу? Нормально тебя нет? Окей, ладно. Я не хочу, чтобы я хожу, как хочу. А Винс? А что? А почему? пи подожди Так, нам получается надо налево-направо. Окей, хорошо. Бегать в этой игре, по-моему, нельзя, да? Или можно? Да, не, сюда за молоком надо. Да? Не понятно. Это молоко? В смысле? А зачем я на другую локацию перехожу? Мне же на молоком просто надо. Подождите, что? Куда? Это сюда за молоком мне надо идти? Подожди. Э, да, действительно. Мне за молоком сюда в магазин надо сонять. Генс. А, Генс, это подожди, это дальше или что? Охренеть, я думал это вот это, но ну, там мужик реально торгует, как будто молоком действительно, а это здесь, а что это там, hey, просто, просто мужик циркомпом сидит и все. О, hey, oh, что за мерзкий запах? Давайте наши деньги вот сюда, пожалуйста, я ничего тебе не дам. А мне молоко надо просто, что молоко? Ты мне сразу продашь молоко, <плышка> или я должен его уйти? Да где молоко? В смысле? Молоко <плышка> гони быстро. <плышка> Они все одинаковые полки, где молоко? Это молоко. Ну да возьми ты его, Что ты делаешь? Все, молоко взял, нулбец, я пошел. Да ничего я покупать не собираюсь, Пошел он нахрен. Прошел в жопу кассир, я молоко сейчас Где выход? я ухожу. А что, нельзя, что ли? Э, в смысле, ты че? Ничего я платить, я не буду. пошел ой ой Ой, уй уй уй уй Ой, ой, ой, Я понял. уй уй уй за молоко платить уй таки Я уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй уй я уй Ой-ой-ой, он бежит за мной. Ой, мразь. Я тебя сейчас электрошокером снимать. да мразь, дыхай уже. Ну, блюе, что ты блюешь на меня, придурок? Дыхай уже, я тебе говорю. Ты уже по зале должен был. В развесе, ты что? погиб, ковнипс, что ты делаешь? умру а да ну, Хабиб. Ну. Я, я, я. Да что за бред, он бессмертный, Хабиб, ты что не умираешь, я не понял. В смысле? Все заново, ты че, Хабиб, ты че хернил, что ли? Почему ты не умираешь? Я тебе восемь раз с ударил. Электрошукером херакнул на учет 200 раз. Почему он живой? Он бессмертный что ли? Да ты их вообще? Что это за бред? Как он выживает после этого всего? God, да потому что этот хабиб Я, да да что, он в роб, серьезно, я терпеть. Заплачу ваши страны 5 баксов. чего вы убиваете за 5 баксов? Охренели совсем уже. Я понял, у меня малопои есть. Все. Я иду оплачивать. Деньги. Давай деньги. Please, Давай я оплачу сейчас. Guess... А как оплатить? Мужик. Way, oh, так как ханее, с другой стороны? Hello, Нет, want? я теперь what? здесь. Все, еду и жопа. Ч ⁇ ты такой недовольный? Я теперь здесь. Все. 10 долларов. You no. за что? Please. Я вообще-то и пришел оплачивать молоко. Way, да какой, с другой стороны, придурок этот, жирный? Да у него денег нету да? Он This ничего не купил. Ооо, почему все 10 долларов? У них все товары по 10 баксов или чё, распродажа какая-то? Чё это такое? Да я уже купил молоко. Да я уже купил. Чего теперь убирайтесь, заходить Чего, я сейчас лопатую. Ладно, не буду. А что мне делать? А как мне, у него дверь сразу закрывается, если ты не заплатил? Вот это очень хорошая система, на самом деле. Тут не надо никакие вообще... подожди, подожди. Я хочу... Нет, молоко я понял, что у меня есть. У меня Хорошая система, только меня набесит. Все, мы выполнили. Пейчек, пейчек. А ч пейчеки везде? Ладно, пошли в другую сторону, в принципе. По пути, наверное. Хотя не, в принципе, какая разница, да? Э, снизу, закрывай карту, пошли. П-чеки, да. А ч такой пейчек? Что это такое? Мне непонятно, непонятно. Так, это прямо надо идти, да? Парадайт, mail Офигеть, а какая здоровая. Ходишь, ходишь, и, блин, без... не заканчивается. Ага, что там? Кто-то улыбается. А фармерия а шоколадный улыбается, короче. Да, на плакате что там написано? Не видно нихрена. А, не, не улыбается, а наоборот злой. А, вот что ты там смотришь? Купи этот э, книжку. Книжку? Не буду эту книжку покупать. Иди нахрен. О, котик гуляет. О, дорога тут. Смысл, я тебя погладить хотел, ты Чё ⁇ Такие-то -то тут все дикие, ну ладно. Да, мне по пути я пошел, хорошо. А то я могу случайно не туда прийти, и будет плохо очень. И мне придется опять разворачиваться. А тут сохранение, я не знаю, автоматически, наверное. Ну, потому что у меня так происходит. Ну, просто я умер, у меня метка последняя была, хрен... Хрен... когда хрена, когда поймешь. Чего? Чего вы тут протестуете? Кто это? Bad, bad, Протесты, как Протесты какие-то? Игры несут зло, они сводят вас с ума. А чё ж я в эту игру играю? Меня с ума сводит сейчас прям, да? В прямом эфире, можно так сказать. Компьютеры. А чё плохого в этом? Чё? Нормальные вроде игры, все хорошо. Так, а мне куда надо? Я сюда пришел, или нет? Ну, мне сюда, я что тут работаю, наверное. Я же игры создаю, правильно? Он же сам сказал, что он только про игры думает, значит, он игры создает. что я? Мне надо в свой кабинет зайти работать? Эй, Винс в своем офисе, Я Тебе лучше встретиться с ним. Спасибо. А ты с Винс? это А, вон Вин. Винсети. А, Винсети, окей. Здорово. Nothing personal, man, but you're fired. Ай, парень, ахе-хе. Ничего, but личного. он этого... э, за что?! Чё, ты че охренел?! Так, у меня есть лопата Your уже. Ты точно это хочешь мне уволить? Твой чек у меня на свой, иди возьми его. Бляхана, мужик. Готово. Ничего, не хорош, ну готово-то? Они сводят вас с ума. Блях, они что, к вам присоединиться, чтобы этого винсети убить They или что? Ну хренел, как так-то? Кто со мной? Слаелись, парни, давай! Чео? С пистолетами побежали, вы ч? Мне только шокеры и лопаты, вы ч охренели? Надо сваливать отсюда, а пускай винсети убивают, а меня не надо трогать. Хе-хе-хе. Чего? Вы от меня хотите? Пошли в жопу. Нет. А -а -а! Я не убивайте меня, я ничего не сделал. Я уволил уже. Все, я могу к вам присоединяться. За что? Бляха! Оружие берем. Быстрее, 4 Четыре. Четыре автомат. Блин, как неудобно здесь стрелять, конечно. Пистолет дай мне. Спасибо. Охренеть, а за меня за что? Я уже уволен. Получил зубан. Hey, Охренели, смотри. Я вообще уже уволен, меня за что убивать было. Я тебя сейчас убью. Так, ладно, но ну, они спасли меня, получается, да? Я должен благодарным им быть, наверное. Че пацаны? Hey, Че, будем так вот? Куда прешь? В смысле? Я уволен уже, да? Я могу уходить, в принципе. Я могу вещи, я уже вещи свои собрал, я могу сваливать. Мне больше тут нечего делать. Вы сами тут разбирайтесь с трупами, я, не, я, я ухожу, все. Это ваши проблемы, я не буду больше. Я по заданию выполнил это. Пистоли, а, пистолеты я собираю, какая-то. Неплохо, в принципе. Ну пришли меня убивать, за что? Я же ничего не сделал. Ну я же работал раньше, а не сейчас. А, это для твоей матери? Так мне уже лучше. Что происходит? Что там... А что делать-то, я не понимаю? Нет, с ними надо побазарить или что? Чего вы тут сидите? Что ты ее бьешь? Она вот так... Ты что меня бьешь? Тебя сейчас как... Ты чё? Так, нахренели. Ну не, ну я не хочу, в принципе, с ним ругаться, конечно. А меня за что? Ты ч, мужик? Охренел? бьют меня ногами, ты ч, я тебя сейчас бахнул. Вы с вами-то выпинаете дальше, трупы. А, нихрена себе. А, тут еще пацаны остались. -мо! Я думал, что происходит вообще. Тут ещё они остались. Не надо. Вот. Эй! Блин, чё за говно? Я думал, что происходит? Shit. НЕТ! В смысле? Уйди, мужик, отсюда. Вы. Они там еще дальше остались. Что вс? Ой, бляха, это да ну пошел ты в жопу. ФАК! Ч, так свалил отсюда? Свалил отсюда, бля! Да ну надоел-то, ну? Всё, я пошел. Эй, ты сам-то идиот, тебя сейчас убьют. Я, я тебя уже не буду защищать. Я буду себя защищать. Ты идешь нахрен. Так, давайте возьмем лучшее оружие обратно, потому что они могут вернуться. Нет, все, все, все умерли, да? Это <клёх> <клёх> <клёх> да капец, конечно. Так, газет. давай. Все, я могу идти домой. Вроде зачеркнуто. Я делал, выполнил свою. Я пошел домой. Все, давайте еще эту Выполнил Последнее задание. И все, будем заканчивать, наверное. Потому что ну, это какой-то трэш. Что происходит? За что меня хотели убить? Я не понимаю. Игры зло. Что? Они сами... Им игра не понравилась или чего? Я не понял. За что они меня хотели убить? Пускай убивает их, я их не хотел даже защищать. Я бы сам их с удовольствием убил. Подозреваемые? Думаю, меня надо остаться придут. Они могут нанести вред моему здоровью. Они уже нанесли мне 66 единиц уже снесли, бляха. Они мне уже нанесли здоровье давно. Так, давай я лучше уберу оружие, то а то тут копы ходят, они могут меня арестовать. И тоже начинать убить. А, вон, кстати, у меня, это, бытик. Мне копы ищут, как бы. Ой, ой, ой, ой, ой, я понял. Но это я не при чём. Я не хотел ничего, не не, не, не, не. Подозреваю, не А я вижу, что тебя хана, что будет, мужик. Ну, блин. Ну, меня вообще не по пути, капец. Мне надо вообще в банк идти сейчас. Мне вот тут обходить не очень удобно будет. Да пошел он жопу, он бегать будет просто за мной. Он не имеет права мне стрелять. Оу, oh, yes. Да пошли вы в жопу, все, right now. Мне надо в банк. Все, я пошел. Да, ну и что ты бегаешь за мной? Ну, я уже ушел, ты в курсе. Я уже на другую локацию перешел. Ты не имеешь права меня догонять больше. Все, розу давай и убирай. Ну, мне надо миссию выполнять. Ну что, виноваты эти гребаные придурки напали на меня? Шизанутые, Я тут при чем вообще? Почему меня вечно убивать хотят? Почему их не убили? Ужас. Да это ужас, согласен, полный. Как можно такими людьми быть? А это русские протестанты или чё? что? Что было что написано? А все, меня уже пропал этот розыск. Я могу ведь, свободно гулять, не уже никто не знает. Все забыли, короче, у них маразм. Но это хорошо смотри, вот этот коп меня искал 5 минут назад, а теперь хуй такой эй, все, я выполнил свой план, я теперь могу делать что хочу, да? Ооо, в смысле? Оо, мразь, ты что делаешь? А их почему здесь посадят? Коп, ты что ушел-то? Они я убивать хотят, в смысле? Ты что, мразь? Как так-то? В смысле? А им а можно, значит, меня убивать? Мне, кстати, сухо, хп почему-то стало. Почему коп ничего ходит и не, не, не делает? Меня не хотят убить сейчас. Они, короче, ну не понравилась мне им игра, и они теперь хейтеры моих мои, мои игр, наверное. Ну потому что я не понимаю, почему меня хотят убить так жестко. Капец, а что такого? Что ты какую-то игру разрабатываешь? Не понимаю. Бролстарк, что ли? Серьезно? Не, ну тогда школьники бегали, вы наоборот руки целовали. Блях, это пошутай в жопу, протестант. даже ты не любишь игры, да? О, ну понятно. Все. Противник игр короче. А, ты что бегаешь за че, шлюха с автоматом или с пистолетом? Что за бред? Убивай его. Убивай его. Что ше? Давай его убивай, он у меня его сейчас убьет. А, я ранена. Ну, все, хана, короче. Польза от нее ноль, короче. Придется опять самому самому все делать. Черт в смысле? Ты че? Женщин убивать нельзя, ты в курсе? Ну я сделал, потому что это в моих целях безопасности. Я не хотел просто так его убивать. Ну за что женщину-то убили, на? какие-то тупые вот эти вот... А, это РВС протесторы, А, я думал русский протестыр. Похоже, кстати, буква. Кэш-чек. А как мне туда попасть? В смысле, в банк. Вот банк. Он а с другой стороны, вход. Блин, мужик, ну ты задолбал. Вот лежи теперь на асфальте и все. И думай о своем поведении, что ты наделал. Не, ну я не виноват. Он сам на меня напал. Это цель защиты моей была. Ну, коп, сидит, ни хрена не делает. Опять протестеры, да, игр? Смотри, под ноги. Да иди отсюда, hey. уже рука, ты чё? Йо, hey. мое чё тут происходит? Hey. Вот почему ты наркомана не, сейчас, не, не задержал? Ну, он нанюхал за какой-то hey. серней, а ты ходишь тут. Hey. Чё ты смотришь на меня? И они такой, смотрит, что ты. Превосходно. Да они просто болтают. Они в очередь или куда? Или просто поболтать пришли. Я хотел быть. Пошел ты. Нормально, да, да 40 Сорок баксов, ты умрешь. Что происходит здесь? Это, как будто бы это просто пенсионеры общаются, like серьезно. Ну, мне так кажется. <laughs> Пришли, в очередь и общаются пенсионеры, чисто. Не мед, не вот этот мужик, какие-то пенсионеры. Бабка там okay. с дедом общаются. Ну, блин, ну это очень похоже, кстати. Ну, просто очень странно, что они так э, общаются просто так. Либо они шизанутые все, накурились чего-то. Ну смотрите, как они ведут себя. город наркоманов каких-то, реально. Шизанутых наркоманов. Несем счет. А да что ты там носишь счет? Я вообще там какой-то сайт включен вообще игры, Ты что? Всегда, пожалуйста. Хай-хай. Вам вообще кто-нибудь может помочь? Вы можете мне помочь, или, кто? или вы не можете мне помочь? Просто тут сидите и хренью не занимаетесь. Так и что, можете мне помочь, нет? Давай вноси уже, ну что там? Спасибо, деньги давай. Все, деньги получили. Идем домой. Задание выполнила. Крайне жестокое. Ну чуть-чуть. но они меня тоже, кстати, с жестокостью хотели убить. Опять они пришли! Бандиты, ограбление, -мо! Ооо, все, у меня хана. -мо! Ой, ч ⁇ пацаны, не трогайте меня, я не работник, все, ему идти захватывать банки, я не хочу. Да, да, не, не, не, не, не, мужик. Баба, что ты вытворяешь? А меня за что, я никого не трогаю? Ч ⁇ я сказал лежать, я ранен. Я оружие заберу, она мне надо, Ничего, никакой... Ой-ой-ой-ой. А ч ⁇ а о ч ⁇ оружие, блин, вот вот столкнуть. За бред. Все, вам хана, мужики. Ну, красота, хорошая работа, я пошел, короче. А меня за что? Ч ⁇ делать, я ухожу, все. Ну, вы видите, какой тут бред происходит. Ну, просто. Вот где, где у ВС сити такое может происходить? Я, ну, серьезно, просто вот посреди дня тут пришли бандиты. Копы пришли их убивать. Вот делай такой в одной игре хотя бы увидеть. Ну кроме постала нету такой, таких игр еще не существует. 235 баксов, неплохо. Походу свои деньги получили, которые мы заработали еще тогда, игры разрабатывая, наверное. Ну конечно маловато что-то для Америки, конечно. Ну в принципе нормально. Сейчас посмотрим, где, где, где... Давай карту. Нам что, домой надо идти? Да? Head home. да, домой. Кэш. Так я ж получил деньги, в смысле, нет? Я, до, да, я домой пошел. Хом или куда? Подожди. Он сказал хом вроде бы. Time to head home. Go to home home. Все правильно, я сюда? А мне сюда точно надо? А он, мне сюда не надо. Мы здесь вообще не были, тут, короче, полицейский участок. А нет, смотри, сразу домой пришли. Ничего себе, нормально. А мы так надо? Хотя мы жили вообще в другой стороне, как мы сюда пришли, я так далеко. Вообще надо было еще километров 10 пройти. Ну ладно, мы все, ми мы выполнили миссию. Ты ходил на работу. Ну э, ну что-то вроде выходного. Ну это хорошо. Тогда может быть и сделаешь кое-что для меня. Да уж, я тебе сделаю это. Что ты там говоришь? Ничего, дорогая, пить свое молоко. Я понял. Все. Э, ну да, все. А тью какой тьюстый? Не понял. Нет, мы все закончили работу. Ну, в принципе, ну не знаю, что... А что, что? А, типа тут петиции теперь подписать на свой? Хм, давненько я не исповедовался. Надеюсь, я не забыл всех Давайте своих игроков. Так, посмотрим. О, да, если я смогу найти это место. О, да, нужно собрать подписи под петицией. Круто, я общественный деятель. Похоже, мне все равно придется заняться этим идиотская библиотечная книжка, это. Даже не смогла ее прочесть. Так и где это? Ага. О, Гарри в нашем городе мне понравился фильм происшествия. Так, посмотрим. Ох, я думаю, это дерьмо не за мной собой. О, ну так, короче, надолго. Не, нет, все, мы заканчиваем. Петиции, это, конечно, интересно все, но это не на сегодня. А мы можем спрятать петиции, нет? Или будем с петициями ходить? Ну, если так, то ладно. That, О, интересно, может эту фразу сберется, может, я попрошу, я уверен, ему понравится. А, так мы этого шоколадного видели на этом плакате. На постере, я помню. Yeah. Что там, похороны, что ли? Что происходит? Что за это? Что происходит? Что за аппарат, я не понял. Аппарат маразматика вылечу. что? Потрясно, да, только мне как бы плевать на это. Мне петицию надо подписать. Подпишешь? Ну, вообще, ну, мы, в принципе, наверно закончим на этом, потому что всем настраивать на мои петиции вообще. Если вам, конечно, понравится, мы будем продолжать э -э ее проходить. Но пока на этом все. Еще раз повторюсь, если вам видео понравилось, то ставьте лайки, если мы доберем 150 лайков, то будет продолжение. А пока подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей поддержать меня, дать мне мотивацию снимать новые видео качественнее и чаще. Все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии под видео, гляньте, можете вступить, поддержать. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, всем пока-пока.